Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слова Москвам не верила, а верила любви, снегами заборошена, листою заворожена, найдет тепло прохожему о а девице земли. Город наш с тобою Стали мы его судьбою Ты вглядись в его лицо чтобы не ни было в начале Утолит он все печали Вот и стало обручальным нам садом Москву рябины красили, дубы стояли князями, Но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется, Москва найдет для деревца хоть краюшек земли. бьется перед нами. Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он.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 Стали мы его